Здравствуйте, друзья! С вами Вольская Светлана, консультант, преподаватель фэн-шуй школы Натальи Пугачевой. Мы продолжаем серию видео о летящих звездах на 2023 год, и сегодня говорим о пятерке. Пятерка желтая это звезда императора. Она самая сильная и поэтому самая опасная. В предстоящем году она прилетает на северо-запад, и этот сектор становится самым негативным местом в наших домах.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 Если вы много работаете или учитесь дома, значимым является также место рабочего стола. Но на кровать обращаем наибольшее внимание. Если пятерка на входной двери в квартиру, стараемся уйти от ее влияния вплоть до переезда на год до смены энергии. Поскольку в большинстве случаев это невозможно, соблюдаем меры предосторожности. А именно, не берем и не даем деньги в долг. Избегаем рисков, особенно финансовых. В качестве корректора на ручку входной двери вешаем колокольчик. При движении двери он будет позвякивать и ослаблять негативную энергию. Во-вторых, избегаем длительного пребывания в северо-западной части северо-западной комнаты. Это самое неблагоприятное место для сна в 2023 году. Если уйти из этой комнаты невозможно, сдвигаем кровать в благоприятный сектор. В нашем примере небольшая перестановка с северо-запада на север значительно улучшает ситуацию. Если сдвинуть кровать в другую часть комнаты невозможно, тогда следует отодвинуть изголовье кровати на полметра от внешнего периметра квартиры. В целях защиты от пятерки помещаем в самую северо-западную часть квартиры традиционное проверенное средство «Соль, вода, монеты». Как его изготовить, можно почитать на нашем сайте. Ссылочку оставлю в описании под видео. В качестве альтернативы свиному средству можно каждый день позванивать в этом секторе колокольчиком. Не беспокоим этот сектор шумом и вибрацией. Не сверлим здесь стены, не стучим, не забиваем гвозди, не меняем окна, двери и так далее. Если речь идет о частном доме, то не стоит весь год тревожить северо-западный сектор на участке относительно центра дома. Речь о рытье котлована, забивании сва и так далее. Грядки на привычном месте возделывать безопасно. Особенно неблагоприятно находиться в секторе с пятеркой, если снаружи, на расстоянии около 100 метров и ближе, находится шар внешнего окружения. Например, стройка, опора ЛЭП свалка или любой другой уродливый объект на уровне вашего этажа. Убираем с северо-запада нашего жилища предметы красного цвета, не ставим активизаторы, не жжем свечи. Корректоры оставляем до февраля 2024 года. В санузле, кладовке или в комнате, которая практически не используется, корректор не требуется. Без острой необходимости не переезжаем в дома, в тылу которых годовая пятерка. В нашем примере фасад дома на юго-востоке, значит в тылу северо-запад с пятеркой. В таких случаях крайне важно выбирать дату переезда, обращая внимание и на пятерку месяца. Особенно злой пятерка становится в феврале, апреле, июне, сентябре, ноябре и январе 2024 года. В такие периоды проявляем повышенную осторожность, не принимаем важные решения, по возможности уезжаем в отпуск. Сильнее остальных влиянию пятерки будут подвержены люди с ГУА 6.1, глава семейства или главный кормилец, мужчины старше 45 лет, старшие мужчины в доме, руководители любого пола, государственные служащие. Легче всего влияние пятерки переносят люди с ГУА-2, 8 и 3, при условии, что они динамичны, готовы к вызовам и переменам. Если в спальне с пятеркой нет ША и других внешних активизаций, например лифта со стороны северо-запада, то очень важно просто хорошо поставить кровать и использовать корректор.